Так вот, на данный момент мы не знаем, о чем говорится в обвинительном заключении. Мы не знаем конкретно, в чем конкретно заключаются обвинения, но предыдущие сообщения в новостях предполагают, что они будут связаны с предполагаемым платежом семь лет назад, платежом, который федеральные регулирующие органы не нарушили никакого закона, но который Элвин Брек, по-видимому считает преступлением. В любом случае, конечным результатом является то, что Дональд Трамп стал первым бывшим президентом Соединенных Штатов, которому когда-либо было предъявлено обвинение. Так что, независимо от того, что произойдет дальше, мы можем быть уверены, что с этого момента пути назад уже не будет. Со стороны красных штатов может последовать ответный удар. Губернатор Флориды уже сказал, что что Десантис уже выступил с заявлением, в котором говорится, что он не будет участвовать ни в какой экстрадиции Дональда Трампа в Нью-Йорк. По всей видимости, это запланировано на следующую неделю. Как вы, наверное, можете догадаться, у нас нет полной уверенности в общих чертах этой истории, но мы знаем, что этот момент является историческим. Сегодня вечером мы хотим изложить факты, которыми мы располагаем на данный момент. Мы собираемся сделать это, как всегда, с помощью Трейса Галлахера из Fox, который сегодня вечером будет с нами на съемочной площадке. В ближайшее время мы еще поговорим с Десантисом по этому поводу, но важно помнить, Такер, что окружной прокурор прокур Элвин Брек решил продолжить расследование дела, которое было расследовано и отклонено двумя предыдущими группами прокуроров. Потому что, во-первых, это дело политически взрывоопасно, как мы все знаем, и во-вторых, для этого необходимо использовать в значительной степени непроверенную юридическую теорию. На самом деле, даже сам Элвин Брек поначалу решил отказаться от судебного преследования Трампа. Дело, как уже говорил Такер... Сосредоточено вокруг выплаты парнозвезды Старми Дэниел с нулевой суммой в размере 130 долларов, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом. Окружной прокурор Элвин Брэк не мог обвинить это дело в проступке, потому что срок давности по проступку истек еще в 2018 году. И чтобы обвинить его в уголовном преступлении, окружной прокурор Манхэттена должен был выполнить то, что многие называют юридической гимнастикой. И сказать, что это было нарушение финансирования предвыборной кампании, мы идем по этой дороге. Многочисленные эксперты в области права указывали на то, что было бы совершенно невероятно, доказать, что Дональд Трамп заплатил Старми Дэниел за то, чтобы завоевать Белый дом, вместо того, чтобы, скажем, попытаться спасти свой брак и так далее. Вот профессор права Джонатан Терли, который совсем недавно высказывался по поводу обвинительного заключения. Смотрите внимательно. Меня беспокоит то, что если эта теория действительно легла в основу обвинительного заключения, то это довольно постыдный момент в истории. Дональд Трамп, возможно, станет первым бывшим президентом, которому будет предъявлено обвинение, но если это соответствует стандарту, то он не будет последним. Это дело будет основываться почти исключительно на показаниях бывшего адвоката Трампа, Майкла Коэна, который утверждает, что Дональд Трамп поручил ему заплатить Старми Дэниелс деньги за молчание накануне выборов 2016 года в обмен на то, чтобы она молчала. Но Майкл Коэн также является осужденным преступником, который известен тем, что искажает правду. Официальный юрисконсульт Коина человек по имени Роберт Костелло, который давал показания перед этим большим жюри присяжных, был на допросе Такера Кайлсона сегодня вечером, 20 марта. Я позвонил ему после того, как увидел Майкла Коэна по телевизору, который, по его словам, собирался рассказать большому жюри и сказал большому жюри, что противоречит тому, что он сказал нам, когда мы впервые представляли его интересы в апреле 2018 года. Так вот, я сижу дома и наблюдаю за этой ложью. И я сказал, что должен что-то с этим сделать. Хорошо, и так мы до сих пор не знаем, в чем на самом деле заключаются обвинения. Потому что маловероятно, что они будут вскрыты до тех пор, пока бывший президент не сдастся на законных основаниях, что, скорее всего, произойдет где-то на следующей неделе. Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу обвинительного заключения, в котором, в частности, говорится, цитирую здесь, «демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками заполучить Трампа». Но теперь они совершили немыслимое, обвинив совершенно невиновного человека в акте вопиющего вмешательства в выборы. Даже губернатор Флориды Рон Десантис, который мог бы баллотироваться против Трампа в 2024 году, Обвинительное заключение, снова процитировав. «Использование правовой системы для продвижения политической повестки дня переворачивает верховенство закона с ног на голову». Это совершенно не по-американски. Иди Сантис высказывает замечательное замечание, потому что если обвинение соответствует нашим ожиданиям, то, по-видимому, речь идет о политическом преследовании. «Федеральные прокуроры неоднократно отклоняли это дело, и теперь за него берется прокурор штата». Результаты опросов общественного мнения Дональда Трампа за последний месяц возросли, и это может привести к еще большему росту этих показателей. Потому что возникнет волна эмоций за или против, это не имеет значения. Эта волна грунтовых вот будет продолжать усиливаться, Такер. Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Я думаю, что на самом деле показатели Трампа за последние 10 дней, во всяком случае, по результатам одного опроса, выросли с 8 до 30%. Так вот, все возможные последствия может предсказать только кто-то другой. Трейс Галлахер, спасибо вам, как всегда. Так что совершенно очевидно, что это обвинительное заключение, это нечто совершенно новое, начало чего-то, но в то же время и кульминация чего-то. Это кульминация усилий, направленных на то, чтобы Дональд Трамп никогда больше не был избран президентом. Очевидно, именно в этом и заключалась вся цель заседания комитета 6 января. До сих пор у нас ничего не получается. Трамп лидирует на республиканском поле для выдвижения своей кандидатуры с большим отрывом. В Джорджии пристрастное большое жюри присяжных, председатель которого дает интервью телеканалу Снук. По-видимому, также готовится предъявить Дональду Трампу обвинения в преступлении, заключающемся в удвоении голосов и сомнении в результатах выборов. Вам не разрешается сомневаться в результатах выборов в Джорджии, если только вы не Стейси Абрамс, и в этом случае вы можете претендовать на пост губернатора, если вы им не являетесь. И насколько нам известно, Министерство юстиции все еще расследует дело Дональда Трампа по другому предлогу, связанному с хранением предположительно секретных документов в его доме. Что, как мы позже обнаружили, делают практически все, кто когда-либо служил в федеральном ведомстве, включая Майка Пенса. Но все же сделайте три шага назад. Сделайте паузу на минутку. Обратите внимание на эскалацию тактики, демонстрируемую здесь. Во время выборов 2016 года, когда самые влиятельные круги в этой стране решили, что Дональд Трамп не может быть президентом. И фактически по большей части предполагали, что он никогда им не станет. Это было просто слишком нелепо, чтобы быть правдой. Но просто для того, чтобы убедиться в том, что так оно и было. ФБР сотрудничала с предвыборной кампанией Клинтона в распространении ложных утверждений о том, что президент вступил в сговор с правительством России. Но ведь ФБР никогда не было лишено финансирования и закрыто, как это было бы в любой функционирующей стране. Оно продолжало вмешиваться в выборы и делает это по сей день. Это, конечно же, не сработало, и Трамп все равно вступил в должность. Поэтому федеральные агентства сделали все возможное, чтобы убедиться в том, что Трамп будет неэффективным президентом на один срок. В течение нескольких дней они арестовали советника Трампа по национальной безопасности. Почему они это сделали? Потому что он руководил разведывательным агентством и точно знал, как работает эта система. Они уволили его с первого места. Затем они поручили сотруднику ЦРУ в Белом доме подать фальшивую жалобу на осведомителя об Украине, и это привело к импичменту Трампа. А затем они снова объявили Трампу импичмент за проведение защищенного Конституции митинга с призывом к его сторонникам мирно выразить протест против того, что с ним произошло. Как это было бы при демократии? Таким образом, сегодняшние усилия являются лишь одним из длинного ряда беспрецедентных шагов, предпринятых постоянным Вашингтоном для того, чтобы помешать Дональду Трампу занять свой пост в условиях демократии. Независимо от того, нравится вам Трамп или нет, это действительно так. Но ничто из этого не помешало избирателям республиканской партии на первичных выборах заявить социологам, что Дональд Трамп является их первым кандидатом на пост президента в 2024 году. На самом деле, возможно, это изменило их мнение и заставило их снова поддержать Трампа. Может быть не потому, что они любят Трампа, а потому, что им неприятно видеть, как их любимая система разрушается, не спровергается и разрушается по политическим причинам. Таким образом, сегодня вечером верховенство закона, похоже, будет приостановлено не только для Трампа, но и для любого, кто подумает о том, чтобы проголосовать за него. Демократы могут напасть на полицейских и захватить контроль над зданием парламента штата Теннесси. они сделали это сегодня и никто не собирается садиться в тюрьму избиратели трансгендеры байдена могут казнить христианских детей а белый дом байдена объяснит что на самом деле настоящей жертвой является трансгендерное сообщество трансгендеристы именно так оно и выглядит на самом деле речь идет о политической чистке. и столкнувшись с этим лицом к лицу присутствующие здесь настоящие недоумки которые являются лидерами республиканской партии в вашингтоне естественно призывают к капитуляции эйса хатчинсон говорит что дональду трампу Трампу нужно уйти прямо сейчас, потому что он не нравится Элвину И так одна из причин, по которой Трамп занял первое место в 2016 году, заключается в том, что такие люди, как Аса Хатчинсон, не заинтересованы в победе или управлении страной и меньше всего в том, чтобы представлять своих реальных избирателей или их интересы. Подобные люди руководят Республиканской партией вот уже несколько поколений и ее избиратели устали от этого по горло. И если эти люди будут продолжать руководить Республиканской партией еще долго, то через несколько лет эта партия перестанет существовать. У нас не будет никаких причин для ее создания. То, что вы сейчас наблюдаете это беззаконие и вопрос в том кто может это остановить хаба адвокат дональда трампа алина присоединяется к нам сегодня вечером большое вам спасибо за то что пришли я думаю что главный вопрос здесь в том что нам так много нужно выяснить но в чем по вашему мнению будет предъявлено обвинение бывшему президенту ему будет предъявлено обвинение в том чего он не совершал мы точно знаем об этом от самого майкла Коина и его адвокатов но я думаю что это будет своего рода обвинение связанные с бухгалтерскими книгами и записями и зная элвина брега окружного прокурора поддерживаемого саросом я предполагаю что он попытается собрать воедино несколько из этих проступков за которые нормальному человеку никогда не предъявили бы обвинение не говоря уже о том чтобы предъявить обвинение и попытается превратить в уголовное преступление то что фэк вы знаете в основном фэк уже отказали и федеральные прокуроры но именно это и происходит, когда он лидирует в вопросах общественного мнения. Вы задаетесь вопросом, как окружной прокурор, который эффективно декриминализировал насильственные преступления, а он это сделал, и это не будет преувеличением, мог решить, что ошибка в бухгалтерском учете является тяжким преступлением. Именно так и есть. Именно так и есть. И знаете, что еще вы знаете, Такер? Мы уже видели вот это в частности. Давайте просто возьмем Элвина Брега. Давайте отбросим всю ту политическую чушь о которой все уже говорили до тошноты. Этот окружной прокурор, в частности, является королем Англии. Он, мистер, я не верю в то, чтобы сажать людей в тюрьму. И я не верю в тяжкие преступления, и я превратила тяжкие преступления в проступки. Я думаю, что он вырос с 50 с чем-то процентов до 28%. процентов. Но когда речь заходит о Дональде Трампе, он пытается сделать все наоборот. Он пытается создать ситуацию, при которой вы совершите проступок, которого он даже не совершал. Его адвокату регулировал проблему, которая была сфабрикована. «У нас есть сторми, которая признала это не так ли? А затем создайте что-нибудь из ничего». Сегодня действительно печальный день в нашей стране, Такер. Независимо от того, какова ваша политическая позиция, это печальный день в нашей стране. И независимо от того, какова ваша политическая позиция, это совершенно правильно. Если вы верите в нашу систему и хотите продолжать, вы должны поднять руку и сказать «стоп», потому что это слишком серьезное нападение на нашу систему. Гораздо более серьезное, чем все, что мы видели 6 января, это точно. В связи с этим возникает вопрос, который я задам вам по поводу вашего клиента, как он собирается на это реагировать. Все это носит откровенно политический характер. Речь идет о попытке вывести его из президентской гонки. Это недопустимо, это недопустимо. Будет ли он участвовать в этом процессе? Неужели он собирается поехать в Нью-Йорк, где с ним будут обращаться как с преступником? Очевидно, что я не являюсь адвокатом по уголовным делам, занимающимся этим делом. Тем не менее, я хорошо знаю своего клиента и знаю, что вы с ним знакомы. Он не из тех, кто склонен съеживаться. Как он сказал в своем заявлении, это является доказательством того, что нам необходимо немедленно изменить эту страну. Я не вижу, чтобы он от чего-то прятался. Я была бы шокирована, если бы это стало следствием или результатом всего происходящего. Я думаю, что он справился бы с этим прямо сейчас. Я очень на это надеюсь. И с этим должна разобраться его команда юристов. Именно они занимаются этим уголовным делом. Но для меня это просто печальная новость. Они так сильно хотят заполучить эту фотографию, что у нас в Джорджии есть такие прокуроры. У нас в Нью-Йорке есть коррумпированные прокуроры. У нас есть коррумпированные прокуроры по всей стране, и они просто пытаются стать первыми, кто получит эту фотографию в политических целях. Но я думаю, Такер, честно говоря, я думаю, что это приведет к неприятным последствиям. И я думаю, что мы уже видели это за последние пару недель. Но вы могли бы отчасти видеть, и совершенно очевидно, что вы бы посоветовали ему, если бы он попросил вас принять в этом участие. Но вы могли бы видеть, что мы приближаемся к своего рода постмодернистскому моменту, когда система становится настолько политизированной, незаконной и нелепой, что некоторые люди решают, что я не буду подыгрывать этому. С какой стати мне участвовать в моем собственном незаконном унижении? Можете ли вы как-то понять этот порыв? Я так не думаю, я так не думаю. Я думаю, что ему следует смириться с этим. Мой совет ему был бы таков, Подойдите к ним лицом к лицу и заставьте их посмотреть вам в глаза, а также заставьте их посмотреть в глаза американскому народу. И знаете, что еще вы знаете? Вы хотели, чтобы все было драматично. Именно это вы и получите, потому что они обязательно победят. Здесь нет никакого преступления, и они обязательно победят. А доктор философии Элвин Брэк войдет в историю как худший доктор философии в истории, и он займет свое место в американской истории, и оно не будет хорошим. Я думаю, что мой совет ему, Такеру состоял бы в том, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, каким бы способом они этого не хотели. Если они хотят, чтобы постановка была за их счет. Я думаю, что они уже сделали это, честно говоря. Вы же знаете, как это бывает. Мы услышим утечку информации точно так же, как это было с той женщиной из Джорджии, которая вышла в эфир и захотела показать свой момент на канале Мспк. Посмотрим, что из этого получится. Не кажется ли вам этот момент опасным для вас? Простите, но что же это было? Не кажется ли вам, что этот момент опасен для страны? О, это ужасно, просто ужасно. Я просто окаменела от страха за эту страну. Я юрист и верю в то, что эта страна лежит в основе всего. Я верю в Конституцию. Я считаю, что когда я принимала присягу, я должна была принять законы этой страны и соблюдать их независимо от моих личных убеждений и политики. И это самый экстремальный, и самый страшный момент для кого-то из представителей моей профессии. И честно говоря, в этот момент мне стыдно за свою профессию. И еще мне страшно за нашу страну. Лучшего способа выразить это такер и не придумаешь. Прямо сейчас я просто окаменела от страха за нашу страну. Это история о третьем мире. Мы не ставим политику выше закона. У нас в стране царит демократия. У нас есть право голоса. У нас есть право на справедливое и беспристрастные жюри присяжных. И совершенно очевидно, что если вы республиканец, Дональд Трамп, или просто с кем-то не согласны, то вы этого не понимаете. И это совсем ненормально. Итак, последний вопрос. И я скажу, что собираюсь ответить на него, потому что это только что произошло, и мы все пытаемся точно выяснить, что происходит. Но не кажется ли вам, что это было бы действительно полезно для сохранения наших основных систем, видному демократу, который лично не любит Дональда Трампа? И не хотел бы, чтобы это произошло? Проголосуйте за то, чтобы он встал на защиту принципа равенства перед законом во имя Америки. Разве это не обнадежило бы всех прямо сейчас? Да, именно так и есть. Именно так так и есть. И я думаю, что этот человек, откровенно говоря Такер, должен быть президентом этой страны. Я думаю, что президент обязан быть именно таким человеком. И я хочу посмотреть, что скажет Карин Жан-Пьер. Я действительно надеюсь на благо нашей страны, к тому же я адвокат Дональда Трампа, но я американская гражданка, а мои родители иммигранты. И я скажу вам прямо сейчас, что я надеюсь ради блага нашей страны, что президент встанет на ноги. Я надеюсь, что Конгресс обратит на это внимание. Я знаю, что они просили прокурора Брэга прийти, но он отказался. Я хочу, чтобы эта страна встала на правильный путь, и точка. Мне все равно, как мы это сделаем, но президент, лидер свободного мира, должен это сделать. И, к сожалению, прямо сейчас у нас на этом посту нет нужных людей. Мы знаем, что у нас это не так. Лена, адвокат президента, большое вам спасибо. Итак, насколько нам известно, конечно мы можем ошибаться, потому что мы очень увлечены развитием событий. Но насколько нам известно, ни один видный демократ не встал на защиту системы от этого извращения системы. Президент, конечно же, не делал этого до сих пор. Но один из оппонентов Дональда Трампа с удовольствием это сделает. Сейчас он присоединяется к нам. Рома с вами баллотируется против Трампа на выдвижение своей кандидатуры и хотел бы победить, но считает, что это представляет серьезную угрозу для страны. Большое вам спасибо за то, что пришли сюда сегодня вечером. Как вы относитесь к этому обвинительному заключению. Сегодня тяжелый день для американской демократии. Это таит в себе угрозу. Это в корне не по-американски. И еще, Такер, речь идет даже не о Дональде Трампе. Речь идет о каждом американце, потому что если они могут сделать это с Трампом, то смогут сделать это и с вами. И это нечто большее, чем просто партийная политика. Да, я хотел бы победить Дональда Трампа на этих праймерис и на выборах, но я хочу сделать это, убедив каждого избирателя проголосовать за меня. Потому что, в конце концов, американский народ должен решать, кто управляет этой страной, а не политизированный прокурор. Если вы хотите знать, насколько это политизировано, то перед вами прокурор, который эффективно выполняет данное им предвыборное обещание. Если речь идет о каком-либо отдельном гражданине прокурор проводит кампанию по предъявлению ему обвинений или расследованию, это само по себе политизировано. Не говоря уже о том, что он является ведущим членом оппозиционной партии по отношению к правящей партии, которая находится у власти. И к тому же мы не являемся страной, Такер, кем бы мы ни были как страна. Это не та страна, которая позволяет правящей партии использовать полицейскую власть для ареста своих политических оппонентов. Именно это и произошло сегодня, именно это и произошло. И мне все равно, сидите ли вы слева или справа, переверните стол, наденьте туфлю на другую ногу. Другая страна будет жаловаться на это. Знаете ли те же... Принципы, в обратном порядке. Сегодня печальный день. Я беспокоюсь за будущее страны, потому что мне действительно кажется, что прямо сейчас мы идем по тонкому льду. И вы задаетесь вопросом о мотивах этого поступка. Итак, в понедельник дети христиане были убиты трансактивистом, и Белый дом немедленно встал на защиту трансактивиста и сказал, что они здесь настоящие жертвы. А теперь в четверг вы видите, как демократы предъявляют обвинение лидеру республиканской партии. У меня такое ощущение, что они почти подталкивают население к тому, чтобы оно отреагировало. Мы считаем, что они деморализованы и пассивны. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. В какой момент мы приходим к выводу, что они делают это для того, чтобы вызвать реакцию. Если вы катаетесь на коньках по тонкому льду, вы не должны бить молотком по этому тонкому льду и раскалывать его. Именно так и есть. Джо Байден действительно выдвинул свою кандидатуру, пообещав объединить эту страну. За четыре года своего пребывания на этом посту он не смог бы сделать ничего более объединяющего, чем выступить сегодня вечером по телевидению и сказать: знаете что, Джо Байден? Я хочу победить Дональда Трампа на этих всеобщих выборах, но я все равно осуждаю это политизированное судебное преследование. Дело не только в том, что он этого не делает, Такер. Дело в том, что это часть иммунной системы правительства, федерального правительства, правитель. Штата. Вся наша система имеет иммунную реакцию на постороннего человека, который действительно хочет реформировать систему. И так или иначе, при половоде или нет, они собирались прийти за ним. И в конце концов, дело вовсе не в Трампе. Речь идет о каждом американце, которого Трамп представляет в системе. Именно за этим они и охотятся. И именно поэтому мне так хочется сказать это как оппоненту Дональда Трампа, тем из нас, кто пользуется авторитетом и доверием, конкурируя с ним на этих выборах. Мы несем особую ответственность, включая Джо Байдена, за то, чтобы объявить об этих политизированных правилах дорожного движения. Представьте себе, если бы Буш или Чени напали на Джона Керри из-за какого-нибудь технического нарушения при финансировании предвыборной кампании. Нет никаких сомнений в том, что каждый либерал в этой стране сразу же увидел бы конституционную проблему. Это правило действует и в обратном порядке. Они были бы правы, но я думаю, что нам республиканцам и демократам вместе взятым необходимо отбросить партийность и отказаться от этого политизированного судебного преследования. Преследование посредством судебного преследования, как бы оно ни было. Я не могу не согласиться с вами. Я не могу не согласиться с вами. Я бы встал на их защиту. Я защищал Хиллари Клинтон, когда директор ФБР попытался сорвать президентскую кампанию с помощью этой нелепой президентской пресс-конференции. Я презираю Хиллари Клинтон, но я забочусь о системе больше, чем о каком-либо отдельном человеке. И я совершенно уверен, что вы тоже заботитесь о ней. И я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером. Реакция иммунной системы – это идеальное описание того, что мы спасибо вам за это спасибо вам джейсон уитлок не зря является частым гостем этого шоу он привносит в него понимание которым обладают немногие другие люди он ведущий программы бесстрашный он присоединяется к нам сегодня вечером в связи с тем что кажется нам важной новостью джейсон какова ваша реакция на это такер я слышу вас громко и отчетливо я наблюдал за вами всю неделю вы проделали великолепную работу я действительно думаю что все это взаимосвязано между собой я живу здесь в Нэшвиле, штат Теннесси. Где у нас был случай, когда трансгендер убил троих маленьких детей? Сегодня в Капитолии нашего штата, который находится прямо здесь, в Нэшилле, толпа трансгендеров, выступающих против огнестрельного оружия, на некоторое время захватила дом. А затем, когда я возвращаюсь домой, я узнаю, что Дональду Трампу предъявлено обвинение. И я слышу вас громко и отчетливо. Они агитируют за беспорядки. Только так можно это истолковать. Они агитируют за беспорядки, а в этой стране есть безбожный элемент, который не заботится о справедливости. Им наплевать на волю народа. Они заботятся о власти и контроле. Как вы уже сказали на этой неделе, они считают себя Богом и не думают, что могут устанавливать какие-то правила. Они сами могут решать, что такое справедливость. У них нет библейского мировоззрения. И мне от этого становится тошнотворно. Я очень расстроен. Я очень взволнован. Я готов ко всему, что будет дальше. И я надеюсь, что все остальные мужчины, которые смотрят это шоу, будут готовы к тому, что будет дальше. Если это именно то, чего они хотят, давайте приступим к делу. Вот и все. Мне кажется, что это совсем не то поведение людей, которые хотят, чтобы нынешняя система сохранялась и дальше. На мой взгляд, именно так все и выглядит. Да, им не нравится наше иудиохристианское основание. Именно поэтому им не нравятся отцы-основатели. Именно поэтому они хотят свергнуть конституцию, которая пронизана библейскими ценностями и библейскими принципами. Они хотят построить марксистскую, безбожную, коммунистическую страну. Все просто и ясно. Ясно, как божий день. Благодаря алфавитной мафии, эта алфавитная мафия ЛКПТК находится под контролем. Безбожные люди, о которых вы говорите, которые полностью противоречат христианству и библейским ценностям, когда-то контролировали и контролировали время года. И им хочется свергнуть Дональда Трампа, заставить всех остальных подчиниться и просто заставить их сдаться. Давайте просто лучше откажемся от Дональда Трампа, откажемся от него. «Такер, я говорю это не с гордостью. Я действительно этого не хочу. Я просто излагаю факты по существу. Я никогда не голосовал. И поэтому я говорю это не с гордостью. Сегодня вечером я закоренелый мага. Я буду голосовать за вас. Я закоренелый мага. Я никогда раньше не голосовал. Я наблюдал за Трампом. Я в какой-то степени поддерживаю Трампа. Но они сделали из меня мага. И они подготовили меня к тому, что будет дальше, потому что то, что они строят для молодежи, я сделать не могу». Я не могу сидеть сложа руки и просто позволить этому случиться, не повышая голоса и не желая жертвовать чем бы то ни было, чтобы дети не жили в коммунистическом марксистском обществе. И эти люди, которые думают, что правительство позаботится о них, не разбираются в истории, они никогда не изучали историю. Они не понимают, насколько тираническим является правительство. В чем же дело? Если они добьются своего «я». Я, если они добьются своего, мы все попадем в ад, за исключением элиты. И да, у меня очень хороший счет в банке. И возможно, я принадлежу к элите, но мое сердце принадлежит рабочему классу. Мои родители были фабричными рабочими. Я родом из ничего в этой стране. Я чернокожий. Здесь всем чернокожим говорят о, вы не можете родиться из ничего и добиться успеха в этой стране. Но это полная чушь собачья. Это страна, величайшая страна в истории планеты. Это самое безопасное и процветающее место для чернокожих и всех остальных людей. Именно поэтому люди ломятся в двери, чтобы попасть сюда. К тому же они демонизировали все это дело и превратили Трампа в дьявольского люциферианского персонажа, в то время как сами они и есть дьяволы. Именно они не верят в Бога. Джейсон Вентлок, я согласен с вами. Большое вам спасибо. Я очень ценю это. Да. Для вас сообщение телеканала Fox News. По имеющимся данным, у Дональда Трампа будут сняты отпечатки пальцев, сфотографированы и, возможно, надеты наручники. Ему было приказано сдаться в начале следующей недели в Нью-Йорке. Совершенно очевидно, что это своего рода ритуал унижения. Вопрос в том, как нам реагировать как американцам, которые стараются быть порядочными и взвешенными, и, как всегда, учитывают интересы наших детей и внуков. В надежде продолжить то, что у нас есть, и это здорово. Харрис Фолкнер придерживается именно такого мнения. Она является ведущей программы Фокус Фолкнера, с ведущей программы, нумерованные нашей подруги. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Харис, большое спасибо вам за то, что пришли. Поделитесь с нами своими мыслями о том, где мы находимся, и как нам следует реагировать. Во-первых, это как раз то, что сказал Джейсон Уитлок. Я думаю, что мы работали в Канзас-Сити в одно и то же время. Если я правильно помню, он занимался спортом. Вы очень талантливый парень. Америка прямо сейчас просто наблюдает за тем моментом, которого мы никогда раньше не видели. Там были два бывших вице-президента, которым были предъявлены обвинения. Одному из них было предъявлено обвинение еще еще в 1832 году, а затем, конечно же, спира Агню при Никсоне. И поэтому мы уже видели, как подобное случалось раньше, но действующему президенту неоднократно объявляли импичмент а затем он становился экс-президентом. И они до сих пор преследуют его. И я должна вам сказать, что сегодня утром, сидя на диване в меньшинстве, его бывший пресс-секретарь, конечно же, является моим соведущим, одним из них. Я сказала Кейли Макенани, что они ни за что не предъявят обвинение бывшему президенту Трампу, потому что это дело настолько слабое. У меня в шоу был эксперт за экспертом Такер, и я смотрю ваше шоу, и все они говорят. Если бы федеральное правительство не хотело вести это дело, если бы бывший окружной прокурор Манхэттена Сайвенс не вел это дело, если бы там были сотрудники, которые были и уволились, когда в 2022 году появился Элвин Брэк и сказал «Я не собираюсь выдвигать против Трампа уголовные обвинения». И они сказали «О, как же вы можете этого не делать? Мы увольняемся, если вы не собираетесь преследовать его». И тут Брэк говорит «Я просто хочу убедиться, что это дело достаточно убедительное, чтобы выиграть его. Я думаю, что речь идет скорее о датах в календаре». На чем мы сейчас находимся? Мы приближаемся к тому моменту, когда Джо Байден, возможно, захочет объявить об этом. Он отправился в эту 20-дневную поездку. Пытаюсь убедить людей в том, что инфляция невысока и что цены, которые они видят на стоимость всего, включая все, что они кладут в рот, на самом деле являются иллюзией. Так вот, пока он там этим занимается, вот это и происходит. Я не верю в совпадение, но позвольте мне просто немного заняться домашним хозяйством, потому что вы затронули несколько важных моментов. Неужели мы увидим этого президента в наручниках? Позвольте мне сказать вам, кто здесь главный. Это сотрудники секретной службы. Они возьмут на себя руководство всеми полицейскими силами. Полиция Нью-Йорка может, насколько я понимаю, позаботиться о безопасности на улице, а сотрудники суда штата Нью-Йорк позаботятся о безопасности внутри здания суда. Но бывший президент Соединенных Штатов, как всегда, будет находиться под защитой секретной службы. Они будут задавать тон. Цитирую без кавычек. Об этом сообщают источники, близкие к телеканалу Fox News. Они упомянут случаи или решение надевать или не надевать наручники на президента. Именно они будут принимать такого рода решения. Так вот, именно это и может увидеть Америка. Они могут увидеть секретную службу, которая решит, что нам не нужно видеть их в наручниках. И мы даже можем столкнуться с ситуацией, когда это дело развалится на части. К тому же у вас есть демократы, которые в некотором роде более чем склоняются к мысли, что, возможно, мы пока не будем размахивать никакими флагами. Как и сенатор Манчин из западной Вирджинии, который совсем недавно сказал: Знаете, я думаю, что есть много причин, по которым Дональд Трамп не должен снова стать следующим президентом. Но вы не должны позволять, чтобы судебная система воспринималась в основном как политическая пешка. Сенатор Тина Смит, демократка от штата Миннесота, говорит, что здесь нет никакой необходимости отказываться от каких-либо флагов. Если это произойдет, то будет ужасно, если вам предъявят обвинение. Так вот, это было пару дней назад. Председатель судебного комитета палаты представителей Джим Джордан сказал мне, Харрис, в вашем шоу давайте сейчас представим общественности письмо, которое мы рассылаем из нескольких комитетов Палаты представителей, республиканцев, по надзору, администрации, судебной системе, с призывом к Элвину Брэгу на холм, чтобы они могли поговорить с ним. Они хотят ознакомиться со всеми коммуникациями Такер между офисом окружного прокурора здесь, на Манхэттене, и федеральным правительством. И были ли там какие-либо контакты такого рода? Так вот, они не употребляли этого слова, но мы с вами можем использовать его, потому что знаем значение слова «сговор». Работали или они вместе над тем, чтобы определить время проведения этого мероприятия? Есть ли какие-либо сообщения, подтверждающие это? Именно этого и добивается председатель правления Джим Джордан. В игре будет задействовано очень много вещей. Так что, прежде чем мы начнем, Америка подготовится к тому, что она может увидеть. Мы еще не знаем точно. Многое может случиться. Кстати, в этом случае они берут небольшой отпуск, потому что им нужно заняться другими делами. Мы не знаем, в чем заключаются эти другие дела. И вот это было подшито в суд. Это обвинительное заключение было подшито под печатью. Возможно, объявление о том, что именно в нем будет содержаться, произойдет в течение нескольких дней, потому что, по данным источников телеканала Fox, к следующей среде ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение. Мы внимательно следим за всем этим. А теперь перейдем к положительным моментам. Мы живем в самой лучшей стране на планете. И мне очень понравилось именно тогда, и мне не удалось услышать всего того, что сказал Джейсон Уитлок, Джейсон Уитлок, но я услышала ту часть, где говорилось о вере: Мы знаем, кто мы такие. Мы сильны, мы патриотичны. Мы знаем разницу между добром и злом. Давайте наберемся терпения и позволим этому разыграться до конца. Сегодня вечером к нам присоединится Харрис Фолкнер. Спасибо вам за все это. Я был рад вас видеть. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Так что, когда будет написана история кабельных новостей, при условии, что кто-нибудь потрудится ее написать, но если она когда-нибудь будет написана. У Гленна Бека появится своя собственная глава, как, возможно, величайшего синтезатора грандиозных идей, когда-либо появлявшихся перед камерой. И на протяжении многих лет многие люди высмеивали Гленна Бека именно за это. Но если вы вернетесь назад и посмотрите запись, то обнаружите, что, возможно, больше, чем кто-либо другой на телевидении, Гленн Бек снова и снова делал все правильно. Поэтому мы подумали, что сегодняшний вечер – прекрасная возможность получить от него весточку. Он является соучредителем компании Blaze, написал книгу под названием «Великая перезагрузка и сейчас присоединяется к нам, чтобы поделиться обзором того, что мы наблюдаем. Глен Бек, большое вам спасибо за то, что пришли на этот вечер. Как бы вы это истолковали? Это чистая правда. Так что позвольте мне сказать, что у меня есть для вас пара советов. Позвольте мне просто пройти по ним. Я собираюсь подойти к этому вопросу, как мне кажется, с другой точки зрения. Мы столкнулись с банковским кризисом. Они говорят, что все в порядке. Все только начинается. Вчера мы договорились с саудовцами, Бразилией и Китаем заключить сделку, в результате которой с нефтедолларом будет покончено. Бразилия и Китай собираются торговать в своей собственной валюте. Это начало конца существования нашей валюты. Это означает крах доллара. Это означает, что мы становимся Венесуэлой. У нас будет война с Китаем. У нас будет война с Россией и Ираном. У нас есть законопроект об ограничении торговли. У нас есть социальные сети, наши и все остальные, кто находится в постели друг с другом, заставляя людей замолчать. У нас, конечно же, есть енотовидные собаки, которых мы все знаем как чушь собачью. А теперь на этой неделе у нас появилась новая попытка захватить оружие, которую они пытаются осуществить. Байден и его семья берут деньги у китайцев. Как вы думаете, в чем на самом деле заключается суть всей этой истории с Дональдом Трампом? Американец, та Америка, которую мы знали, завершила фундаментальные преобразования, начавшиеся в 2008 году. На нас больше не смотрит, как на сверхдержаву. Сейчас мы уже не молодые люди. Мы похожи на Джо Байдена, который только что вступил в сумерки. Я полагаю, что все это делается для того, чтобы разжечь огонь в этой стране. Они с самого начала хотели насилие с самого начала. Они не могут дождаться этого момента. Они в нем нуждаются, потому что если мы начнем действовать, посмотрите на 6 января, на тот день, когда они выпустят шамана из тюрьмы, потому что все это было сфабриковано. «Спасибо вам, Такер Карлсон, за то, что вы рассказали мне об этом. В тот день, когда они его выпускают, они проделывают то же самое с Дональдом Трампом. Они хотят, чтобы вы вычеркнули его из списка подозреваемых. Почему бы и нет? Потому что тогда они смогут закрыть клетку. Я собираюсь сделать для вас еще одно предсказание, Такер. Вы сказали, что я все понял правильно. Это все то, о чем я говорил с восьмого года. Именно сейчас я собираюсь сделать одно предсказание. К 2025 году мы окажемся в состоянии войны». У нас появится новый доллар, валюта, которая, скорее всего, поступит от Центрального банка. У нас произойдет валютный коллапс, и мы будем жить в виртуальном полицейском государстве. Я знаю, что многим людям это может показаться безумием. Я знаю, что это уже не за горами. Билли о правах больше не существует. Никто не обращает на это внимания. А где же республиканцы? А где же порядочные демократы, которые видят, что это безумие? Дональд Трамп, причина в том, что это поможет Дональду Трампу, и именно поэтому я не думаю, что они делают это для того, чтобы он не мог баллотироваться. Они делают это потому, что хотят, чтобы люди забастовали. Пожалуйста, обратитесь к Богу, покайтесь, молитесь за нашу страну, молитесь о мире. Облекитесь во оружие Божье. Но вот чего им на самом деле не хватает. Дональд Трамп даже больше не является личностью. Он настоящий символ. Он символ среднестатистического обычного парня, который каждый раз попадает в просак. Я наблюдаю, как другие люди облажаются в крупных банках облажаются в своих компаниях и выходят сухими из воды. Они постоянно видят, как люди совершают поступки, которые, как они знают, если бы они это сделали, то сели бы в тюрьму на 20 лет. Но поскольку они не принадлежат к элите, им это сходит с рук. Дональд Трамп пускает стрелу за стрелой, и именно поэтому сегодня вечером среднестатистический американец чувствует себя именно так. Я надеюсь, что среди нас найдется несколько республиканских демократов, но этот парень уже много лет принимает пули на себя за среднестатистического человека. И люди справа считают, что он единственный парень, который действительно понимает то, что чувствуют люди, и это плохо кончится для демократов на следующих выборах. Это просто не может быть правдой. Я не знаю, победит ли Дональд Трамп или нет, но вот что я вам скажу. Вам не удастся остановить 100 миллионов человек. Эта страна находится в руинах. И еще 100 миллионов человек будут идти по битому стеклу и сквозь огонь, чтобы проголосовать за кого-то другого, а не за эту коррумпированную администрацию Банановой Республики. Я думаю, что это совершенно правильно. Гленн Бек, это просто вау. Я собираюсь обдумать это в течение пары дней. Я действительно ценю то, что вы пришли ко мне сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Спасибо вам. Поэтому я думаю, что любому, кто внимательно следит за происходящим и честен с самим собой. Стало совершенно очевидно, что то, что вы видите, на самом деле не является соревнованием между республиканцами и демократами, левыми и правыми. Это своего рода соревнование между ответственными лицами и всеми остальными. На самом деле в нем нет ничего партийного в традиционном смысле этого слова. По большому вопросу действительно существует одна сторона, а именно экономика и внешняя политика. В Вашингтоне царит полное согласие по этому вопросу. И поэтому, как только вы это поймете, вы сможете вернуться назад в недавнюю историю и пересмотреть многие вещи, которые вы видели через совершенно иную призму. И одним из таких событий является тюремное заключение губернатора штата Иллинойс от демократической партии Рода Благоевича. Оглядываясь назад, совершенно очевидно, что он был отправлен в тюрьму по политическим мотивам и просидел там 8 лет по сфабрикованному обвинению в коррупции. Его дело гораздо интереснее, чем понимает большинство людей. Он многому научился за это время. Он только что ответил на обвинительное заключение в адрес Дональда Трампа. Это бывший губернатор штата Иллинойс от демократической партии. И он написал вот что, цитирую, «Президент Трамп уволил меня, освободил, и теперь он становится таким же крутым, как и я. Вооруженные прокуроры разрушают нашу страну. Настало время республиканцам и демократам встать на защиту нашей Конституции от политики третьего мира». На самом деле это точка зрения, которая, вероятно, говорит в пользу большинства жителей этой страны. Рот Благоевич, бывший губернатор, сейчас присоединяется к нам. Губернатор, большое вам спасибо за то, что пришли сюда. Так скажите же нам, Юрий. Я думаю, что этот твит довольно хорошо резюмирует ситуацию, но немного подробнее остановитесь на этом, учитывая ваш собственный опыт в аналогичном судебном преследовании. К моему несчастью, я был арестован в качестве действующего губернатора в 6 часов утра, когда мои маленькие девочки, 5 и 12 лет, спали и еще не встали, чтобы идти в школу. А потом произошло крупное событие, и я якобы пытался продать избранному президенту Обаме место в Сенате США. Это это была политическая сделка. Обама затеял все это для того, чтобы поговорить о политической сделке. Апелляционный суд в конце концов отменил решение о продаже места в Сенате. Это была большая ложь. Но Уинстон Черчилль сказал, что ложь может облететь полмира, прежде чем правда успеет надеть штаны. И вот теперь я вижу, что они делают с президентом Трампом, и для меня это нечто большее, чем просто ощущение дежавю. Мне не нравится то, что они со мной сделали. Я бы никогда не сдался. Я сопротивлялся, и в результате по политическим мотивам никто даже не утверждает, что я взял не пени, мне дали 14-летний срок и поместили в тюрьму строгого режима. Где не бывал ни один губернатор, где моим домом была тюремная камера размера. 6 на 8 футов. И я был там с людьми, которые совершили убийство, потому что пытались надавить на меня. И я искренне верю, что они вынесли мне этот длительный приговор для того, чтобы похоронить меня, а вместе с ними правду, потому что это было коррумпированное судебное преследование. Они судили меня дважды, использовали незаконный стандарт, чтобы добиться обвинительных приговоров на втором судебном процессе. Когда они не смогли осудить меня по своим фальшивым обвинениям на первом судебном процессе. И они сделали это с губернатором демократом на уровне А. То, что они сейчас делают с президентом Трампом на уровне высшей лиги, не только пугает, но и, вероятно, является, я бы сказал, самой угрожающей вещью для нашей республики с тех пор, как Южная Каролина обстреляла Форд Самнер. Из-за этого началась гражданская война. Это очень серьезная вещь. И я хотел бы сказать об этом своим коллегам-демократам. Я был губернатором-демократом, первым из тех, кто поддержал президента Обаму. Я поддерживал Нэнси Пелоси, когда был членом Конгресса. Я хотел бы сказать своим коллегам-демократам, поставьте свою страну выше своей ненависти к Трампу и выступайте против превращения судебных преследований в оружие со стороны политических деятелей, которые обладают бесконтрольной властью и собираются уничтожить наши свободы. Я заметил одну вещь, и спасибо вам за то, что вы это сказали, и я надеюсь, что вы не последний демократ, который придерживается принципов и защищает нашу систему. Но одна из вещей, которую я заметил в ходе вашего судебного преследования, заключалась в том, что вас никто не защищал. И как только вас обвиняют в совершении преступления, очень немногие люди встают на ноги и даже утруждают себя оценкой фактических доказательств. Я был одним из них. Я понятия не имел, что с вами случилось. Мне потребовались годы, чтобы разобраться в этом. Мне очень стыдно за это. Но я задаюсь вопросом, не является ли одинокое обвинение чем-то вроде приговора для обвиняемого. Это ужасно тяжело, когда они обвиняют вас подобным образом, как поступили и со мной. Я был Роджером Стоуном еще до того, как появился Роджер Стоун. Они арестовали меня вместе с отрядами спецназа у моего дома. Я был действующим губернатором. И они сделали это с помощью масштабной пресс конференции на которой заявили, что они, цитирую без кавычек, пресекают всплеск преступности до того, как это произойдет. Так вот, они прокрутили 1% записанных ими пленок ФБР, и по сей день они все еще скрывают остальные процентов записей. И по моему жизненному опыту и потому, что записано на этих пленках, я точно знаю, что страна, которая скрывает правду, это та страна, которая лжет. И причина, по которой они не будут воспроизводить Записи заключается в том, что они скрывают то, что они сделали со мной. Это была подстава. Это ничем не отличалось от того, как грязный полицейский подкладывает орудие убийства в бардачок, чтобы подставить невиновного человека. Они проделали то же самое с губернатором и почувствовали себя ободренными. Для них это был испытательный случай. И теперь они проделывают то же самое с американским президентом. И я люблю свою страну. Это сделали со мной какие-то плохие люди в правительстве. И я плачу от имени своей страны, когда вижу, что сейчас происходит. Что они могли бы поступить подобным образом с американским президентом, независимо от того, какой партии он или она принадлежит. Именно так и есть. Именно так и есть. Сторона, которая скрывает улики. Это та сторона, которая лжет. Вам действительно нужно просто положить это на холодильник, потому что так оно и есть всегда. Сегодня вечером к нам присоединяется бывший губернатор Рот Благоевич. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Итак, как вы знаете, большое жюри присяжных на Манхэттене проголосовало сегодня за предъявление обвинения лидирующему кандидату от республиканской партии на пост президента. В 2024 году Дональду Трампу. Сиэна сообщает, что Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам обвинения в цитировании и фальсификации деловых документов. Это были бы проступки, которые каким-то образом превратились бы в тяжкие преступления. По-видимому, это как-то связано, и опять же у нас нет текста обвинительного заключения. Но оно, по-видимому, связано с предполагаемой выплатой Дональдом Трампом денег с тормей Дэниэлс семь лет назад. Трамп утверждает, что он не использовал средства предвыборной кампании для этой выплаты. Мы можем быть почти уверены, что он этого не делал, потому что в противном случае ему было бы предъявлено обвинение в нецелевом использовании донорских денег. И Федеральная избирательная комиссия набросилась бы на него много лет назад. Таким образом, мы можем быть практически уверены в том, что Трамп использовал лично. Средства. В то время федеральные регулирующие органы, которые отвечали за расследование этого дела, действительно изучили его и пришли к выводу, что это не является преступлением. Но теперь окружной прокурор Манхэттена, который, как и многие другие окружные прокуроры, вдохновившие волну преступности, от которой сейчас страдают, при поддержке Джорджа Сороса, решил привлечь к ответственности лидера республиканцев за это. Таким образом, возникает вопрос, кто же именно такой этот окружной прокурор Манхэттена? Его зовут Элвин Брэк. Он богатый парень, выпускник частных школ и Гарварда. Но что же нам следует знать о нем, когда мы вступим в то, что в ближайшие несколько недель наверняка изменит ход истории. Корреспондент телеканала Fox Кевин Корк уже изучает эту историю. Он присоединится к нам сегодня вечером. Привет, Кевин! Добрый вечер, Такер. Критики высмели Элвина Брэга даже за то, что он выдвинул эти обвинения. Потому что у других людей, в том числе у Южного округа и других, была возможность откусить эту яблочную головку, обойденную стороной, из-за слабости, предположительно, любого конкретного случая. Но что касается человека, которого вы видите здесь сегодня вечером, уходящего с работы в сопровождении усиленной охраны, то это тот же самый человек, который проводил предвыборную кампанию на платформе, которую некоторые называют «платформой за Трампа». Это обвинительное заключение в его адрес, утверждают они критикам. Является победой, несмотря ни на что, потому что речь идет не о победе, и в этом весь смысл. Кстати, Брэк работает на этой должности с 2022 года. Он победил на выборах еще в ноябре 2021 года. Сменив уходящего в отставку Сивенса, его карьера включает в себя время работы федеральным прокурором. Он также был помощником прокурора штата Нью-Йорк и адвокатом по гражданским правам. И помните вот что, он действительно связан с Джорджем Соросом, по крайней мере косвенно, потому что Сорос пожертвовал деньги очень либеральной группе, которая поддерживала его прогрессивных прокуроров. И эта группа, как вы помните, потратила значительную часть своих денег на поддержку Брэга в его предвыборной кампании 2021 года. Так вот, Брэг сделал то, чего еще никогда не делал ни один окружной прокурор. И сегодня вечером я боюсь, что Такер, как и многие другие, последует его примеру, полагая, что поворот событий — это честная игра. А значит, это, вероятно, проблема не только с козырем. Это может стать проблемой для ряда американских политиков, продвигающихся вперед, включая президентов. А что такое Такер? Кевин Корк, большое вам спасибо. Итак, сегодня вечером мы задались вопросом, как демократы отреагируют на это. И вот сейчас мы получаем скорый ответ на этот вопрос. Мы собираемся прочитать это прямо как текстовое сообщение. Это сообщение от организации movian.org, которая является одной из крупнейших демократических политических организационных групп в стране. Они разослали своим членам массовый текст, и мы цитируем его здесь. Трамп первый бывший президент в истории, которому было предъявлено обвинение. Его обвинительное заключение является важным шагом в попытке сохранить американскую демократию. В ответ на призывы Трампа, прозвучавшие незадолго до восстания 6 января, Трамп призвал своих сторонников протестовать и вернуть нашу нацию, используя сторонников превосходства белой расы и антисемитские тропы, провоцируя волны крайне правого насилия, чтобы отметить обвинительное заключение Трампа и обеспечить его привлечение к ответственности, компания «Двигайся» дальше напечатала огромную партию этих наклеек с осужденным Трампом и раздает их бесплатно, пока хватает припасов. Так что если вы думали, что организованные демократы в этой стране остановятся на мгновение, прежде чем разрушить то, что осталось от нашей 250-летней системы, то, по-видимому, вы ошиблись. Так что же же будет дальше? Каждое ваше действие провоцирует определенную реакцию. Радикальные действия, как правило, провоцируют радикальную реакцию. Так будут ли республиканцы в Штатах? Будут ли окружные прокуроры, являющиеся республиканцами в штатах, принимать ответные меры? А что именно они будут делать? В чем-то я уверен наверняка. Фрэнси Хикс, бывший прокурор штата и федеральный прокурор. Она присоединяется к нам, чтобы оценить, что именно происходит сегодня вечером. Фрэнси, большое спасибо вам за то, что пришли ко мне. Как вы думаете, к чему все это приведет дальше? Я не думаю, что это приведет к чему-то хорошему, Такер. Вы совершенно правы. Меня беспокоит то, что вам придется принять ответные меры в штатах, в офисах окружного прокурора, где я когда-то работала, где люди подумают. Ну что же, поворот, это честная игра. Если вы собираетесь преследовать президента Трампа, то мы будем преследовать президента Байдена. Или если, как всегда считало Министерство юстиции, вы не можете преследовать действующего президента до тех пор, пока он не покинет свой пост. Что мешает им преследовать остальных членов семьи президента Байдена за то, что выглядит как политическая коррупция? Такер, меня действительно поразила цитата из одного фильма, потому что я, как правило, увлекаюсь научной фантастикой. Меня действительно поразила цитата, когда Оби-Ван Кеноби сказал Дарту Вейдеру, «Если вы убьете меня, я стану более могущественной, чем вы когда-либо могли себе представить». И мне просто интересно, будут ли Трамп и это движение, поддерживающее его из-за того, что выглядит как полностью политическое преследование, означать, что он станет более могущественным, чем они могут себе представить. Вы совершенно правы. На самом деле, как вы знаете, существует целая религия, основанная на этой идее. Я уверен, что это хорошо известное явление заключается в том, что последствия, которых вы ожидаете, не всегда оказываются теми, к которым вы приводите. На самом деле, они часто оказываются прямо противоположными. Вам интересно, хотя бы приведу один пример? Губернатор Флориды тоже баллотируется в президенты. Он мог бы сыграть в этом определенную роль. Трамп является жителем Флориды. Он сказал, что не собирается участвовать в этом деле. Адвокат Трампа ранее в ходе шоу сказала, что по ее мнению он собирается прилететь в Нью-Йорк и сдаться, но что если он решит этого не делать, это произойдет на следующей неделе. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие пять дней. Может быть, Трамп решит, что я не собираюсь себе этого позволить. Мы попытаемся поговорить с ним завтра и спросить напрямую, но кто знает, что произойдет дальше. И тут Десантис говорит: Я не собираюсь посылать за ним судебных приставов, а потом у вас разразится общенациональный кризис. Такое вполне. Не так ли? Это вполне возможно, потому что государства должны сотрудничать друг с другом, когда кому-то предъявляются обвинения в рамках государственной системы, а не федеральной системы. Штаты полагаются на то, что губернатор другого штата или судьи другого штата согласятся с такого рода экстрадицией. Это одна из причин, по которой мы ожидаем, что федеральные чиновники, в том числе бывшие федеральные чиновники, будут привлечены к ответственности и расследованы федеральными чиновниками, чтобы они не сталкивались с этой проблемой. Но это может привести к настоящему кризису. Это очень умная мысль, которую я, не будучи юристом, не знал, но в ней есть какой-то смысл. Большое вам спасибо. Я очень люблю Хикса. Спасибо вам, Такер. Итак, поскольку мы находимся в самом разгаре очень быстро развивающейся истории и у нас нет всех подробностей, мы просто сделаем паузу прямо сейчас, чтобы кратко рассказать о том, где именно мы находимся в этом процессе. К нам присоединилась корреспондентка телеканала Fox Лора Энгел, которая сегодня вечером находится в здании Суда на Манхэттене. Она собирается вести нас в курс дела. Лора, спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили меня к себе. И вы знаете, у нас здесь внизу была очень напряженная ночь. Целый квартал города был забит репортерами, камерами и палатками, создающими атмосферу цирка. Некоторое время назад здесь, у меня за спиной, перед зданием суда прошла акция протеста, но это был протест против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и его политики в отношении бездомных. Но это было очень громко сказано. Мы подумали, что это может быть как-то связано с сегодняшним обвинительным актом в адрес Трампа, но это было не так. Они двинулись дальше, но это здание суда было окружено баррикадами. И у нас здесь более 40 сотрудников полиции штата Нью-Йорк, которые защищают эту судебную систему. И по мере того, как мы продвигаемся вперед, мы хотим повторить сегодня в 5. 30, незадолго до 5-30, мы узнали, что большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, первому бывшему президенту США, которому будет предъявлено уголовное обвинение. Сегодня вечером газета Нью-Йорк Таймс сообщает, что Трамп явится с повинной во вторник. Мы пока не смогли это подтвердить. Трамп неоднократно называл это расследование охотой на ведьм, опубликовав сообщение в социальной сети Правда сегодня вечером. Он сказал, что они выдвинули против меня это фальшивое, коррумпированное и позорное обвинение только потому, что я поддерживаю американский народ. И они знают, что я не могу добиться справедливости судебного разбирательства в Нью-Йорке. 23 члена большого жюри присяжных заседателей с января заслушивают доказательства роли Трампа в том, чтобы замалчивать денежные выплаты бывшей парнозвезде Старми Дэниэлс.